Всем добрый день, хочу поговорить с вами и не просто, а прям разобрать, дать вам примеры в теме делегирования. Меня зовут Лилия Вседнева, я опытный управленец, более 15 лет веду бизнес, поэтому делегирование знаю на собственном опыте. Но при этом я коуч, сертифицированный, психолог, NLP-практик и автор курсов. И я очень часто слышу, что мне не хватает времени говорю ну да делегировать человек говорит я делегирую давайте разберем что значит делегировать так чтобы человек которому ты даешь эту задачу брал и делал первое правило делегирования нужно понимать что делегируем мы только то что является простым понятным человек эту задачу принимает и делает в соответствии с теми критериями которые вы заложили слушай друг «Пойди, пожалуйста, наведи у меня во дворе такой нормальный порядок». Как будто бы я продиригировала, да? Взяла сотруднику или наемному персоналу, продиригировала убрать у себя во дворе весь мусор, окучить а, а деревья, полить цветы, а, значит, там, может быть, где-то поремонтировать а, заборчик, подправить арку на винограде, но по факту... Я абсолютно ничего не объяснила, а просто скинула с себя задачу в надежде, что человек поймет. Это неправильно и это не делегирование. Скидывание задач и делегирование это разные вещи. Поэтому давайте разберемся на конкретном примере. Я мама, у меня есть сын-подросток, и я хочу проделегировать ему уборку э, на кухне. Первое. Что конкретно сын. Нужно убрать на кухне. Прошу это сделать именно тебя, потому что ты умеешь это делать очень быстро, без напряга и достаточно качественно. Критерии: Что будет для меня пониманием того, что это сделано? Нужно вынести мусор, убрать все тарелки и все приборы со стола, вытереть стол тряпочкой вымыть посуду, сложить в посудный шкаф. После этого нужно пропылесосить пол и вымыть тряпкой дважды, чтобы пол был без разводов и чисто. После этого скинь мне фотку в Телеграм. Я приду, посмотрю и скажу тебе, какой ты молодец. Прихожу, смотрю, пол в разводах, мусор не вынесен. Говорю ему, сын, смотри, тарелки вымыл хорошо, на полочке поставил, со стола вытер – хорошо, на полу остались разводы. Возьми, пожалуйста, тряпку и еще раз перемой пол и вот здесь под шкафами тоже. И когда сделаешь, снова позови меня. Хорошо? Хорошо. Мам, я все сделал. Прихожу. О, ну смотри, в этот раз ты сделал действительно Хорошо. Дорогой мой, я благодарю тебя за то, как ты серьезно отнесся к задаче и как быстро и классно ты ее решил. Теперь давайте разберем какие ошибки часто мы совершаем. Первое: мы не делегируем четкую задачу, не проговариваем критерии, что будет выполнением и не объясняем, не даем значимости, почему именно ты. Потому что мы говорим, сын, а ну-ка поубирай, я и так все делаю, все на мне, продукты на мне, работа на мне, стирка на мне, хоть полы помой! Это не делегирование, это высказывание обиды и претензий. Делегирование должно за счет значимости вдохновлять того, кому мы делегируем, ну, либо хотя бы давать понимание. Дальше. Доложить. Очень часто мы не берем у человека вот это вот «доложить». но ну, сделал и сделал. Мы думаем, что человек, которому мы поручили, сделает так же, как мы. И это является ошибкой. Давайте возьмем другую задачу. Мне нужен новый бухгалтер. Я понимаю, что сама с учетом не справляюсь, и мне нужен этот человек. Кому я буду делегировать? Что я буду делегировать? Критерии как? У меня есть личный ассистент, и я буду говорить Настя, слушай, друг, ты такая у меня ответственная. Я так тебе доверяю, и я прошу тебя, подбери мне, пожалуйста, 3-5 резюме бухгалтеров, которые ведут частных предпринимателей удаленно и имеют в этом опыт. Сделай, пожалуйста, это в течение этой недели, и в четверг, максимум пятницу до 12 часов, пришли мне на телеграм ссылки на их резюме и напиши пару букв о том кто тебе лично больше отзывается по нашим требованиям сказала критерии сказала дала значимость дала задачу проделегировала проделегировала теперь я открываю в четверг максимум в пятницу свой телеграм и не вижу не вижу резюме Почему я даю такую задачу в четверг или пятницу? Чтобы до конца рабочей недели человек мог доработать, доделать. И я, соответственно, говорю, Настя, я не получила от тебя резюме. Она говорит, ой, забыла отправить, все подобрала. Раз человек отправил, я открываю, смотрю, говорю, слушай. Но ну, на самом деле молодец, хорошо потрудился, но среди них нет ни одного подходящего. В критериях я тебе говорила: человек, который ведет предпринимателей на удаленке, будь добра, поищи еще, и пришли мне сегодня до 16 часов. О, супер! Вот теперь я вижу несколько вариантов. Настя, благодарю тебя! Ты действительно подобрала тех людей, которые могут нам подойти и разгрузят меня. И даже тебя от рутинной работы. Итак, вот она схема делегирования. Но мы очень часто забываем либо сказать, почему ты, либо это четкие критерии, либо забываем проверить и похвалить. Или делаем иначе. Хвалим. Ты такая молодец. Не ты молодец. А ты с задачей справилась. В этот раз вот это хорошо. Поэтому, дорогие мои, Берите эту схему, я прикрепляю вам еще схематическую фотографию и прогоняйте сначала в тренировочном режиме, а потом уже с вашими реальными задачами. И высвобождайте свое время и наслаждайтесь своей жизнью или решайте стратегические задачи, которые под силу именно вам.